That's So we got some more toys. Are these from Oleni Park? Marshall, no, this is all from Oleni Park. Okay. Mad Masha strikes again. Not <clears throat> even a pig. She killed... TV. Tigger I don't know who that is to be honest No, it's okay it's, It looks like the fox I believe Что у тебя есть? Вау, круто. Спасибо, молодцы. Да, молодец. Леши, молчик. А-а-а, а да. Молодец. Упал. Город вновь закружила мете. Белый снег, неужели же он узнал? У весны первый праздничный день. Белый снег, неужели же он узнал у весны? Первый праздничный день. Наши школьники. а а Давай, Здравствуйте. Здравствуйте. С праздниками у вас, ребята. С праздником. Костей тоже. Что делаем? Поздравляем? Давайте поздравим. Праздника. Какие молодцы. Илюша, ты такое красивое стихотворение читал на видео. Можешь нам прочитать? Помнишь? Ну, давай. Желаю вам на Новый год всех радостей на свете здоровья на 100 лет вперед и вам, и вашим детям. Ой, молодец, спасибо. Молодец, спасибо. спасибо. спасибо. Мы готовы, вручайте. Держите, пожалуйста. Это какой вы справитесь? У нее они прекрасные? Спасибо. Да, дети? Спасибо. Тоже красивые. Они одинаковые, наверное, внутри, но в разные упаковки. Ну, Прости. история у нас поздравьте гостей с наступающими праздниками. Ну, Давай, давай, давай Зимний праздник подходит. Старый год от нас уходит. Сверстучится новый год. Пусть в наступающем году успехи новые придут. Во всем сопутствует удача и разрешатся все задачи. И чтобы новый год грядущий был мирным, добрым, самым лучшим. О, спасибо, Маша. Самое самое мирно, да? Ну, номер Маша, приступайте, пожалуйста. Девочки, первый раз сегодня видите запада? Я мне Какая Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. С наступающим Новым Годом! Спасибо! Как любите? любите. как говорите. не любите? Я люблю, Спасибо. Катя, говори, говори. Не стесняйся. вторая, Катя. Что говорить надо? Да? О, oh, cool. Ну, у нас много. Да. А. а Бог не спросит на суде, каких размеров был твой дом Он спросит, много ли людей, ты приютить готов был в нем Он не задаст тебе вопрос, какого цвета твои глаза и кожа были Он спросит, скольких ты подвез, ты в зимний день и летом жарким Не спросит Бог, где ты работал, какую должность занимал он спросит, скольких ты заботой и честностью своей объял. Ему не нужно ни богатства, ни наши горы за плечом. Ведь он для нас готовит царство, в котором нет нужды ни в чем. Amazing, Отлично. Здесь у нас Александра стихотворение на видео встала. да? как. Ну, что вы там остановились? Да, подходите на лично. Помнила? Пусть метелью и, поро... и порошую принесет он все хорошее. Детям радость, как и прежде взрослым, счастье и надежда. Спасибо, так. молодец. Какой больше нравится? У нас маленький номер просто. Я да, тут вот, маленький змолит у нас, да. <смех> Подходите смелее. Да. <смех> ну, давайте скажем гостям. Гостям поздравляем, да? <смех> <смех> да, спасибо большое. <смех> спасибо. <Поздравляем вас>. Да. <смех> ну, теперь же гости, наверное, мои. Да, действительно. <laughs> hello everyone hello. wow <laughs> yeah, thank you very much. it's wonderful to come here and see you all. In England, uh, Christmas is a time of hope, love, and joy, and peace. So, my, myself and my friends across the world, in the West, we wish to bring you Peace, все хотят привести вам сюда любовь радость надежду и мир' why they have contributed поэтому все постарались сделать так чтобы это получилось и вот у нас получилось принял привести вам подарков вот. спасибо <laughs> <IN Hands bin ukivazo> yeah. It's very nice, thank you for the offer. Пожалуйста. Мы очень рады, спасибо вам. Мы вас проговорим, потому что вы нам подарки даете. Спасибо вам большое. Пожалуйста.